Вон она. Маленькая пиздюшка. Я не вижу. Она прям на веточке. Мик Микро Нужно правильно поставить. Она так хавает вкусно. Когда же у нас будет обед? Вот она все снаестся. Мы ее съедим. Главное жди. Что... А если мы ближе подойдем, она нас убьет. Кушает. Все снаестся и уснет. Ну, мне кажется, она настолько занята, что вещи поебать. Типа, капец, что пришла мадам, она все готовая. Что, mm -hmm. не наестся, реально? Что, белка, не видит. Привет. Сейчас как прыгнет да на меня. У нее лицо сейчас. Будет. Да она сейчас на меня прыгнет. Она так выглядит. Она просто не понимает, ей сваливать или нет, типа, ч мы до нее докопались? Нет, комар поставь, говорят, было. Нет, надергать, когда ты ее трогаешь. Ну, только так. Ну, когда ты? Сука. Придется испачкаться. Это я еще лица. Слушай, ее, видимо, затрогали, но она прям, ну, не особо боится рук. Ее щепуху. Она такая, другая заебись. Камеры не могу увидеть. А, вижу. Давай еще попросим. Понятно. Блин. Подождаешься? Ой, она. Еще бы она развернулась. Ой, ля. Ай! Сука, только не на меня. Сейчас скатится. Она не фокусируется. О, Какая малютка. О, боже. Не надо, вот все. Ты говоришь, когда будешь приближать, там будет пиздец пикселя. Либо вот свет, видишь, как хуячит. Хотя, в принципе, неплохо. Просто повторил твою фотку, спиздил.